Итак, ребятушки, всем привет, с вами снова Нео. и сегодня мы начинаем новый обзор мода под названием Thermal Expansion, который добавляет множество устройств и механизмов, которые помогут вам в вашей индустриальной сборке. А также рассмотрим два аддона к нему. Это Thermal Foundation, который добавляет новые руды, и Thermal Dynamic, который добавляет новые предметные, жидкостные, энергетические трубы, а также трубы, по которым может перемещаться игроки. Ну что ж, не буду вас томить, поехали! Начнем с аддона Thermal Foundation, которая добавляет руды в различные миры. В вашем мире вы можете найти такие руды, как медная, оловянная, серебряная, свинцовая, алюминиевая, никелевая, платиновая, иридивая и мифриловая руда. Из каждой руды, кроме иридивой и мифриловой, можно сделать не только разные компоненты для крафтов, но и для создания как и ванильных инструментов, так и для создания инструментов, добавляемых этим модом, а именно заступ, молот и серп. Заступ имеет функционал обычной лопаты, но в отличие от нее ломает в области 3 на 3 Так же как и молот работает, так же как и кирка, в области 3х3. А с помощью серпа мы можем быстро убирать траву и листву. Перейдем к генераторам энергии. Данный мод добавляет реф-энергию, которая понадобится для работы механизмов. И первый наш генератор паровой. Делается он с помощью редстоуна, двух медных слитков, двух железных слитков, медной шестерни и красной дающей катушки, которая крафтится из серебряного слитка и двух редстоуна. Для его работы нам понадобится твердое горючая и вода. Давайте зальем воду в генератор и вводим в его интерфейс. Вот так вот он выглядит. Справа мы можем видеть, сколько воды у нас осталось. Средняя колонка показывает, сколько РФ-энергии хранится у нас в генераторе. И слева мы можем положить горючее топливо. Давайте его положим. И вот, выработка энергии пошла. Внутренний буфер генератора хранит 40 тысяч РФ. Также хотелось бы заострить ваше внимание на вкладках с левой и правой стороны. Вкладка «Энергия» может показать, сколько энергии в тик сейчас вырабатывается, максимальная энергия, которая может вырабатываться, и хранимая энергия в данный момент. Вкладка «Информация» показывает краткое описание генератора и других механизмов. Вкладка «Контроль редстоуна» мы можем настроить, когда наш генератор будет работать, и вкладка «Улучшения» не открывается из-за того, что мы не улучшали наш генератор. Про то, как улучшать генераторы и механизмы из данного мода и их улучшение мы рассмотрим в последующем видео. Также, наведя на интерфейс печки, мы можем посмотреть, что именно генерирует энергию в данном генераторе. Следующий на очереди у нас магмовый генератор. Делается он из красной отдающей катушки, двух железа, двух инваровых слитков, редстоуна и инваровой шестерни, которая делается путем переплавки железа и никеля в индукционной плавильне. Или же скрафтить инваровую смесь из двух измельченного железа и измельченного никеля после пережарить данный генератор вырабатывает энергию от теплых точнее горячих жидкостей а именно от лавы и пылающего перотеума если мы зальем лаву в магмовый генератор то наш магмовый генератор начнет вырабатывать 120 тысяч рфт а если мы возьмем еще один магмовый генератор и зальем ведро пылающего перотеума в него то он начнет у нас вырабатывать аж 2 миллиона РФ энергии. Сам пылающий пиротиум делается с помощью пыли пиротиума, точнее 4 пыли пиротиума в магом генераторе. Пыль пиротиума уже крафтится из двух огненных порошков редстоуна серы. Серу мы можем получить в измельчителе, перетравливая или назарит, или огненный стержень. Ну что ж, на маговом мы закончили, переходим дальше. Так, следующий на очереди у нас компрессионный генератор. Делается он с помощью красной катушки, двух железа, двух олова, редстоуна и оловяной шестерни. Для выработки нам понадобится ведро воды и какое-нибудь жидкое топливо. Я возьму ведро нефти. Ее мы можем получить в маговом генераторе с помощью битума, который мы добыли из нефтяных песков или сланцев. И также, как работает наш компрессионный генератор. Слева мы увидим... Жидкостный столбик. Справа тоже. Давайте зальем одно ведро воды и одно ведро сырой нефти. И как вы видите, у нас уже пошла выработка энергии. Все горючие вещества можете видеть здесь. Этот генератор является менее эффективный. По моему мнению, маговая будет намного... Выгни. Ну что ж, переходим дальше. Это реагентный генератор. Делается он с помощью красной катушки, двух железок, двух свинца, редстоуна и свинцовой шестерни. С помощью его мы можем использовать реакции, которые происходят в самом этом генераторе, так сказать. Здесь очень много реакций, которые вырабатывают ну, не так уж много энергии. Давайте для примера мы зальем ведро дестабилизированного красного камня и положим сахар. Как видите, энергия у нас уже пошла. В сумме эта реакция будет вырабатывать 8000 РФ. Что, ну, в принципе, неплохо. Но магногенератор будет все же лучше. Переходим дальше. Это истощающий генератор. Он у нас будет крафтиться из красной дающей катушки. Двух железных слитков, электрума, редстоуна и электрума шестерни. Сам же электрум будет, как и инвар, делаться или в индукционной печи, выплавляя золото или серебряный слиток, или же также будет крафтиться смесь из золота и серебра и пережариваться. У нас будет работать на редстоуне. Один редстоун будет вырабатывать 64 тысячи, редстоуновый блок 640. То есть, рационный блок будет повыгоднее использовать. Также наш генератор может забирать заряд из заряжающихся предметов. Такой, как флаксовый конденсатор. Видите, потихоньку, потихонечку энергия прибывает из нашего флаксового конденсатора. Ну что ж, на этом истощающий генератор с себя исчерпал. Ну и последний генератор, это нумизматический. Делается он из краснодающей катушки, двух железа, двух константана. Редстоуна и Константановые шестерни. Константан это так же, как и инвар и электру. Сплав, который делается из меди и никеля. Ну, также можно сделать константановую смесь. Работает он с помощью монет. И каждая монета будет вырабатывать определенное количество RF энергии. Например, железная это 30. Вот вы можете посмотреть, сколько каждая монета вырабатывает в сущности. Ну, а мы на генераторов закончили. Надеюсь, вам эта серия понравилась. Если она вам помогла, то... Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В этом видео мы рассмотрели руды, инструменты и генераторы в моде Thermal Expansion.